здравствуйте уважаемые служители с вами опять я Сергей Бердачук мы продолжаем работу по разделу поисковая оптимизация в рамках тренинга как привлечь клиента чтобы он был с вами навечно после первого вводного каста по поисковой оптимизации мне поступило несколько вопросов в плане того что теоретически это все хорошо но хорошо бы еще показать как это делать на практике изначально я планировал делать практические примеры на каких-то своих сайтах, но решил в итоге дать клич, и у меня набралось из покупателей курса целых шесть сайтов разных тематик, которые мы будем дальше рассматривать и пытаться их оптимизировать, то есть решать какие проблемы на данных сайтах, именно что можно сделать, надеюсь, что к концу курса мы получим... Действительно хорошие результаты. Итак, на порте у нас 6 сайтов. MilanaCazin.ru, которые предоставляет услуги по тренингу для начинающих предпринимателей, стартапам, услуги переводов, расшифровку аудио и видео, обработку вычетку и так далее. Услуги по работе с малым бизнесом и вообще с бизнесом в целом. Дальше сайт «Замуж запросто точка ком. На сайте написано это «Школа мудрых невест, счастливых жен и успешных мужей». Проблема сайта в том, что народ вроде как и ходит, но реально покупки никто не осуществляет. Третий сайт – gamesandgirls.ru Сайт посвящен отношениям между мужчинами и женщинами, конкретно проблемам отношений, любви и благополучия в семье. Сайт предоставляет консультационные услуги психолога следующий сайт это секрет 2 посвящен русскому курсу Adobe иллюстратор и предоставляет уроки рисования четвертый сайт психосома сайт посвящен работам частно практикующего врачах психотерапевта и последний шестой сайт 16 пикс сайт фотосообщества молодых фотографов в казани начнем мы рассматривать сайта milanocaisen.ru Что продает сайт? Первое это проект по стартапам, тренинги для начинающих предпринимателей по базовым дисциплинам. Это все слова автора сайта. То есть изначально я поставил вопрос, что же продает сайт, какие цели преследует, что продает, какие ключевые слова по мнению автора сайта. Также сайт посвящен нескольким тематикам. Продает турбоперевод. Это на сайте опубликуются бесплатные переводы книг, которые в итоге помогают повысить продажи услуг непосредственно студии перевода. Ключевые слова – переводы деловой литературы, переводы маркетинговых книг, перевод с английского. И проект Казин студия. это непосредственно услуги по обработке текста, расшифровка, редактура, корректура, переводы, вычетка, правка текста. Ну что, начнем. Первое, что мы делаем, это заходим на сайт. Что же мы видим? Довольно-таки неплохой дизайн. milanokazin.ru Что мы видим? Первое. Заголовок. Заголовок сайта. Результат. То, ради чего мы работаем. Разделитель milanokazin.ru Если открыть исходный код страницы, я уже говорил, что тег тайтл один из важнейших факторов по оценке поисковой оптимизации тайтл с моей точки зрения, первая страница этого сайта это не очень удачный заголовок, хотя трудно сказать. Старайтесь размещать в заголовках, особенно на первой странице, список услуг, которые предоставляет ваш сайт. Когда ваш сайт будет искаться в поисковых системах, именно тег Title является ключевым при отображении страницы. Причем, в зависимости от того, какие внешние ссылки на него ссылаются, учитывается также текст, который в этих ссылках. То есть, если у вас какая-то ссылка указывает на эту страницу, то она должна включать тоже по возможности к релевантной этой странице текст. Второй момент. Текст, который написан в тайтле, он по-хорошему должен быть включен в саму страницу. То есть, дальше по тексту, текст страницы должен быть релевантен вашему запросу. Что касается дизайна. Хоть и SEO, в общем-то, непосредственно к дизайну большого значения не имеет, но в данном случае довольно-таки неплохо сделан сайт. Читабельный и приятный для посетителей. С моей точки зрения, немножко великоват сверху баннер. Реально занимает слишком много пространства. Но, в общем, ничего. Первая оценка – из тех вещей, которые я говорил в вводном касте, первичный анализ, самый первичный анализ любой страницы можно сделать при помощи различных плагинов и утилит. Очень неплохие результаты можно получить при помощи плагина к Firefox SEO Doctor. Заходим в инструменты, дополнения, поиск дополнений, набираем SEO. Нам здесь показываются какие есть плагины которые можно использовать Теперь у нас получается такая вещь что внизу страницы отображается информация о качестве данной страницы с точки зрения этого плагина то есть он оценивает несколько различных факторов в данном случае красный флажок показывает что есть какие то проблемы в принципе вот он И здесь тоже то если мы нажимаем на флажок он пишет что нету тега h1, то есть на странице одни из основных факторов это тег title рекомендации по его использованию это использовать для англоязычных сайтов это до 11 слов для русскоязычных Яндекс, например, он вполне работает по анализу других оптимизаторов до 15 слов рекомендуемая длина до 70 символов то есть в теге title, который отображается в заголовке нашей страницы который один из самых основных факторов ранжирования внутреннего ранжирования страниц кроме тега title должен быть написан метод тег description на данной странице он отсутствует зачем это надо когда мы делаем какой-то поиск давайте даже наберем результат чтобы попытаться найти, может быть, нам удастся именно эту найти страницу. Но смысл в том, что если мы оптимизируем какую-то страницу, у нее заголовок, по хорошему, должен соответствовать вашему поисковой фразе, который, под которую идет оптимизация. Если вы оптимизируете сайт под Консультации для стартапов, то заголовок должен быть «Консультация для стартапов» или «Переводы для бизнесменов с английского на русский», например. Здесь мы ничего не находим. Следующий момент. Про description я уже сказал. Насколько я знаю, данный сайт содержит ряд материалов, которые доступны только по имени и паролю. Что это значит для поисковых систем? Если там какая-то важная вам информация, которая может быть полезна для привлечения ваших клиентов, то крайне желательно сделать аннотацию для этой статьи. Примером даже данного моего курса по Шаривари Степс, если зайти на мой сайт, сайт данного курса, открываем страницу моего курса, находим вот предыдущие статьи ⁇ Посиловать по оптимизации ⁇ Публично. Доступ выборка текста с доступом к закрытой зоне. Что важно? Смотрим заголовок. Поисковая оптимизация. SEO поисковая оптимизация. Видите? Он заточен именно на эту ключевую фразу. И поисковые роботы будут ее искать. Первый же. Бесплатный курс, да? Вот мы смотрим, смотрим, смотрим. То есть есть здесь какое-то описание. Затравка. Она доступна, публичная. Вот она. Но, чтобы ее по по увидеть, пользователю приходится зарегистрироваться. То есть, ответы, регистрация курсу. Сюда уже входит, если человек зарегистрирован, он входит на сайт. И уже доступна внутренняя какая-то информация именно по закрытой зоне. А закрытая зона уже включает в себя полную версию этого курса, этой страницы то есть и доступно будет и аудио и полная расшифровка всего семинара аналогично и здесь, то есть на все страницы которые у вас есть которые можно, можно было бы пропиарить про которые получается что клиент пока не залогинится на ваш сайт он просто про него не знает про эту информацию поэтому очень желательно сделать аннотации они на самом деле реально повышают конверсию просто блуждающих по сайту в ваших подписчиков следующим этапом именно вот увидеть как робот индексирует ваш сайт я пользуюсь бесплатно по пиарию утилиту для поиска и анализа видимости сайта это сайт аналитик ANALYZER. что позволяет сделать эта программа если я ее запускаю я непосредственно к данному материалу приложу уже просканированные результаты данного сайта. Вот простой, довольно таки интерфейс, но суть программы в чем? Что мы вводим адрес сайта? Нажимаем анализировать. В итоге мы получаем информацию о всех страницах этого сайта, какие найдены. Плюс вот красненьким отмечаются страницы, которые ссылки внутренние, которые так называемые биты, то есть они непонятно куда указывают. И если мы нажмем отчет, в отчете у нас есть красненьким отмечена целая куча таких ссылок, плюс информация о том, что вот, например, есть страница с адресом "держи сейчас убежит". Что у нас на, на этой странице? Она отмечена желтеньким. Это знаете что? Титл есть, мета-дескрипшн есть. Ой, мета-кейвордс, мета-дескрипшена нет. Зачем нужен мета дескрипшн мета дескрипшн вот он, отмечен, что он желтым. Это при поиске робот формирует, ну, давайте мы какой-нибудь сделаем поиск, например, по переводу. Что у нас отображается? У нас отображается первое, вот это вот кусок текста, который называется в поисковых системах сниппет он включает в себя заголовок, вот эта вот часть заголовка как правило она формируется с ключевой фразы вашей страницы, если она оптимизирована либо же какой-то уже блок отдельный внутри страницы а description в хорошем варианте он формируется из-за вот этого куска аналогично в общем-то если вы делаете какие-то внутренние большую страницу, делаете индексиров... индекс по странице то здесь вот этот вот кусок в индексе, если мы Пример вот только на русском, да, то есть вот этот вот текст только на русском, он считаете, что это вот этот вот кусочек сюда выведется тот следующий блок текста найденный на странице, который будет соответствовать вот этой ссылке и он релевантный, а дальше уже адрес страницы, на которую ведет результаты данного поиска. Чем немножко меня расстроил сайт, что за год, судя по информации а сайте он был зарегистрирован 30.07. То есть прошел год. Уровень PR-ранка сайта составляет по информации панели Page Promoter. Кстати, полезно также ее поставить себе. Это плагинг Firefox. Он позволяет быстро оценить популярность ранка и цитируемость Яндекса, то есть качество данной страницы с точки зрения Яндекса. Он является фронт-эндом программы для SEO продвижения, но вполне можно использовать именно бесплатную версию в плане того, чтобы быстро оценки Яндекс популярности. Можно поставить Яндекс бар, но что-то оно мне глючит. Если вы продвигаете под Google, пользоваться гугловским баром, который позволяет оценить, но он более правильно в плане того, что хотя в общем-то соответствует и Яндекс Page Promoter, и Яндексовский. О чем это говорит? О том, что автор сайта, несмотря на то, что умеет зарабатывать деньги, построил уже серьезный бизнес, но к сайту отношение весьма, весьма… Ну, я понимаю, что сайт далеко не основной источник дохода, но почему бы не заточить его как постоянный за счет SEO-оптимизации, можно достаточно дешевыми способами оптимизировать поток клиентов на ваш сайт. Следующий момент по данному сайту, возвращаясь к программе сайта на лазера, он формирует так называемую html сайт и xml сайт -мап. html сайт -мап. Вот тут можно очень быстро оценить, что же у вас на сайте за бардак творится. То есть это те ссылки, которые нашел робот, блуждая по вашему сайту, и текст, соответствующим этим ссылкам, если поискать по этому тексту, я, я приложу к отчету экспортированный файл. Если поискать по этому тексту, то те же стартапы найти вот в этом вот списке вы не найдете. Ну, не знаю, тут вот, даже работает поиск. Тут да, тут. Вот ссылка, которая ведет на странице ваших «Робот нашел». То есть он нашел переводы аудио, видео и текст. Решифровка аудио и видео. Вот эта ключевая фраза, по которой робот находит вашу страницу на сайте. И, и дальше ее индексируют. Именно по этой ключевой фразе она должна соответствовать заголовку. Должна соответствовать тайтлу. То есть этот вот блок "Милана ну, очень сомнительно, что он имеет какую-то пользу непосредственно для поисковых систем. То есть, я бы его вообще убрал из заголовка. Заголовок должен быть чистеньким. Еще один момент. Заголовки, если у вас предложение достаточно длинное, не используйте точек и знаков разделения, завершения страницы. Возвращение вопросительные знаки. С точки зрения поисковой системы, есть такое понятие, как пассаж, то есть неделимый блок текста который он рассматривает как единый блок. И если вы вносите точку, какой-то знак разделения, то ваша поисковая фраза может разбиться. И реально получается, что это уже... Если у вас какая-то фраза из нескольких слов, которая могла бы быть оценена по поисковой системе как общая фраза, при внесении точки в середину этого блока второй кусок у вас не будет анализироваться именно в контексте данной фразы. Это то, что у нас получилась структура вашего сайта. Про сайт MAP я потом немножко расскажу более подробно, зачем это надо. Непосредственно, я не знаю, используется ли сайт MAP на данном сайте, может он автоматически генерится. Судя по всему, сайт сделан на Drupal и... Есть логины, которые позволяют сайт мап генерировать и давать поисковым системам для работы. На текущий момент основные моменты, которые я хотел бы обратить внимание, это то, что мы получили вот эту вот структуру. Я создал небольшой флик Excel, в котором указал основные проблемы. Вообще, когда вы работаете над сайтом, у Вас всегда должен быть создан файл, в котором описано примерно следующее. Все страницы сайта относительно корня. То есть вот у нас адрес основной страницы. Дальше пошли страницы, которые существенные для нашего бизнеса, для нашей основной целевой аудитории. И прописать для каждой этой страницы чек, чек Первое. Это тайтл. Тайтл должен быть информативным контекстным данной стра... тексту на данной странице второй момент заголовки теги h1 h2 ну если мы там зайдем на какую-нибудь кстати вот здесь вот меню кайзл студию переходит на дополнительную страницу я бы сделал вот эти вот две... два линка расшифровка аудио видео переводы аудио видео как выпадающий список да одним кликом можно было бы сразу попасть на нужную страницу а так мы переходим отдельно на эту страницу которая в общем-то не очень-то сильно релевантно то есть есть каталог кайзен студию заходим в тайтл кайзен студию ничего не говорит нам клиентам о том что это такое напишите пожалуйста не кайзен Studio, а в заголовке а услуги наши услуги, услуги студию кайзен студию по переводу аудио видео расшифровки а по переводам и расшифровки аудио и видео вот это тогда, когда страница будет более менее релевантна на текущий момент тайтл у нас не непонятно что означает заходим на страницу непосредственно link. вот здесь мы уже имеем достаточно неплохой тайтл но опять же что у нас за проблемы тег h1 отсутствует То есть, если рассматривать с точки зрения поисковой системы h1 это вот этот, этот блок должен быть H1 или H2. Исходный код этого фрагмента. Откроем исходный код страницы. Непосредственно, где у вас у ваш начинается текст, заголовок текста должен быть обрамлен тегами H1 либо H2. С точки зрения поисковой системы, H1 более высокий приоритет. Дальше H2, H3. Где же найти что-то? Вот, вот такие вот теги они играют большую роль. И непосредственно текст который мы там вводили, был в заголовке. Вот он. он сформирован в данном случае H2, внутри завернута ссылка. Это, наверное, просто тема дропала такая. Смысл в том, что вот этот вот блок пожелательно сделать, чтобы он был H1. То есть это заголовок страницы. Самый главный заголовок на странице, который включает основные ключевые фразы данной страницы. Другой момент. Я отметил здесь документе непосредственно по этой странице вот он решетровка аудио и видео да с точки зрения поисковой системы вернемся немножко к тому что цель сайта продать какие-то услуги или, или показать кли, привести клиентов к вам чтобы они нашли именно ваши услуги в данном случае мы имеем что переводы аудио видео и текстов на семинаре, самом первом семинаре по выбору ниши я уже давал ссылки на, на сервисы подбора слов. Тут же я опять их про, продублировал. То есть после того, как вы сформировали цель сайта, описали целевую аудиторию, тут важный момент, что для себя надо четко понимать, какие действия должны сделать. То есть конкретно, какие люди к вам приходят на сайт. В данном случае, например, это переводы аудио, видео и, и текстов. Кто ваша целевая аудитория? Я так понимаю, что, скорее всего, это какие-то бизнесмены, которым надо перевести текст, сделать транскрибацию. Мне, например, более интересный раздел на данном слайде, кстати, это транскрибация, расшифровка аудио и видео. Что мы имеем? Расшифровка аудио и видео, да? Почему я говорю, что надо сделать две разные страницы, то есть кроме вот этой, которой обе аудио и видео, сделать отдельную страницу расшифровка аудио, расшифровка видео. В конце страницы указать, что дополнительно мы можем предоставлять услуги по... То есть, вот здесь, где-нибудь в конце это сопутствующий блок сопутствующих услуг. Расшифровка аудио, видео, транскрибация и так далее. Переводы. Что это дает? Когда в поисковой системе человек набирает какой-то поиск запрос. Для того, чтобы проанализировать, какие реально запросы выполняют ваши потенциальные клиенты. Есть специальные сервисы, которые показывают статистику. К сожалению, сейчас сервер рамблеровский почему-то не работает. Жаль. Яндексовский. Он на основе вашего запроса показывает, сколько раз люди ищут такую комбинацию. И что же вы думаете? Нажимаем поиск. Расшифровка аудио-видео никто не ищет. А вот расшифровка аудио да, есть у нас. Вот эти цифры показывают это некоторое число внутренних запросов Яндекса. Не сто процентов правильное, но можно сориентироваться, насколько часто пользуются этой услугой. Есть, плюс к этому мы видим еще дополнительно расшифровка аудио плюс в текст. Если мы создадим отдельно на странице расшифровка аудио в текст, то именно эту комбинацию, то есть вот здесь вот где-нибудь по тексту, напишем. Расшифровка. Видите, у нас нет такой фразы по тексту. А надо, чтобы она была. У нас есть расшифровка аудио. Где-то в тексте она встречается. Вот она нашшировка аудио. Расшифровка аудио. Чем больше она будет встречаться на странице, тем с точки зрения поискового, поискового робота эта фраза наиболее релевантна данной странице. И она будет больше ранжироваться. Мало того для непосредственно для яндекса очень важная страница то есть в общем-то специфика именно яндексов для русскоязычного в том что чем больше текста у вас будет на странице тем он больше будет ранжировать есть, для данной страницы мы должны сделать такой вариант сделать страницу расшифровка аудио в текст где-то здесь в тексте написать расшифровка аудио в текст потом еще где-нибудь еще расшифровка аудио или расшифровать аудио и так далее. То есть в тексте это должно встречаться несколько раз. Но, опять же, процентное соотношение не должно быть очень сильно большим. Есть такое понятие, как частота встречаемости слов. Есть такой закон зипфа, ципфа, точнее, который описывает то, что каждое слово или комбинация слов в языке имеет какое-то вероятность встречаться, есть, насколько вероятность встретить слово расшифровка аудио в тексте, то есть, оно будет самое, например, встреча... самое встречаемое слово в русском языке это «в» предлог и вероятность его встретить в документе очень высока, то есть, если мы просто набираем вы вы вы вы, «вы», «вы», «вы», «вы» видите, а встретить сочетание расшифровка аудио и видео достаточно сложно расшифровка аудио. То есть вероятность того, что человек будет искать слово расшифровка, достаточно низкая. И если у вас в тексте она будет слишком много, тогда поисковая система будет считать, что это перенасыщенный, специально оптимизированный для поисковой системы документ. Поэтому сильно злоупотреблять этим нельзя. Разбавить встречаемый слов можно именно за счет того, что вы делаете большой текст. То есть, чем больше текстом, теоретически вероятность в большом тексте встретить вашу комбинацию гораздо выше. И есть специальные техники, называется определение тошноты. То есть, насколько слово... смотрим страницы. Одна по переводам, аудио видео, вторая по расшифровкам. Определение тошноты. Что же такое тошнота? Это, так сказать, называемая заспамленность. Текста ключевыми фразами. Насколько часто фразы входят в текст? На основе закона цифа разные слова могут встречаться по-разному. То есть можно сделать предположение, например, что переводы в русском языке будут гораздо чаще встречаться в тексте, чем в расшифровках. Это исходя из того, что для каждого языка существует база данных слов и. Реально статистические данные по их вхождению в типовой документ. Специально есть несколько сервисов в интернете, которые позволяют оценить заспамленность текста вашими словами. Вот, например, один из них это оценка тошноты страницы. Тут вот я привел ссылку. Вводим адрес страницы, которую мы хотим проверять. Нажимаем кнопочку Анализ и вторую страницу тоже возьмем для оценки, что она нам покажет. В результате анализа у нас сформируется такая табличка, которая показывает, сколько раз слова или их морфологические варианты, то есть например, не расшифровка, а расшифровки, расшифровки. Программа сравнивает и смотрит еще вхождение этих слов. Показывает, что для вот этого документа оптимизация, чем выше процент итоговый, тем более оптимизированный документ под эти слова. Но тут момент такой возникает, что по возможности надо стараться, чтобы они более-менее равномерно распределялись по документам. Если вы добавите слишком много праз расшифровка, то поисковый робот может считать как слишком заспамленный документ, поэтому его плохо ранжировать. Но обойти это можно тем, что чем больше мы будем создавать конечный текст документа, то есть чем больше мы создадим текста общего, тем большему есть возможность разбавить. Соответственно, в этот большой текст мы можем добавить много слов расшифровка. И для поисковой системы это будет более высокий ранг именно при поиске вот этой ключевой фразы. Что же нам дала страница, вот эта, страница по переводам? Так, переводы, материалы. Фрилансеры. Вот основные вещи. Смотрите, английский язык у нас достаточно... Это один из таких инструментов, который позволяет проанализировать, насколько преобладают ваши поисковые фразы и насколько он качественный. Именно с точки зрения поисковой системы. Вернемся немножко еще по подбору слов. Хочу сказать такой момент. Кроме тех сервисов, есть два основных сервиса, которыми я пользуюсь. Это первое. Wordstat Яндекс, который позволяет, ну вот, например, у нас есть переводы аудио, берем переводы. Есть варианты слов и варианты комбинации слов, которые народ за промежуток времени какой-то искали в поисковой системе Яндекс. На основе вот этого списочка можно смотреть и анализировать, какие еще, возможно, слова могут подходить для вашего сайта. А вот здесь, во второй колонке, это дополнительные варианты, которые могут потенциально подходить под ваши слова. В данном случае переводы. Смотрим, у нас есть переводческое бюро. Есть еще такой тут момент. Ну, набираем переводческое бюро. Как в принципе достаточно узкоспециализированная фраза. Она не так часто вызывается, зато по ней можно оптимизировать дополнительно страничку создать, которая будет более конкурентна, чем просто переводы аудио, которые, в общем-то, достаточно сложно вывести в топ, ввиду того, что слишком много конкурентов. Потому что, как я, мы, мы смотрели до этого, слово переводы, переводы аудио, аудио, перевод. Даже, опять же, мы смотрим такой момент, что аудио перевод вызывался более часто комбинации поэтому нам даже выгоднее делать именно такое словосочетание в таком порядке не переводы аудио а аудио перевод соответственно страница должна можно создать дополнительно еще какую то страницу внутри сайта который написать аудио перевод и она будет оптимизирована именно под эту ключевую фразу есть еще один интересный инструмент это реально показывающий тоже аналогично вот этому инструменту позволяет подбирать слова. Для русскоязычного сегмента можно неплохо использовать Google AdWords Тулса для, для подбора поисковых фраз. Набираем тут же аудио или давайте переводы наберем аудио аудио переводы. Местоположение вот тут опять же сегментирование достаточно большую роль играет для подачи объявлений контекстной рекламы но тут желательно явно указать Российскую Федерацию то есть, где мы желаем осуществлять подбор. Что нам выдает система? Она выдает в результате вот такую интересную табличку, которая позволяет определить кроме вариантов еще уровень конкуренции, уровень запроса в месяц, что, в общем-то, является очень неплохими показателями для оценки, насколько данное слово можно эффективно использовать при формировании, набора ключевых слов оптимального для вашего сайта например мы берем сортировку по уровню конкуренции и из самых конкурентных слова это значит что по ним наибольшая стоимость контекстной рекламы то есть они реально показали свою эффективность и эти слова очень хорошо как словосочетание как правило хорошо использовать именно для бизнеса потому что это то за что люди уже платят деньги. В общем-то, можно аналогично и в Яндексе использовать систему. Там есть тоже аналогичная вещь, которая позволяет оценить конкурентность. Английский язык перевод. Кроме этих инструментов, еще интересный инструмент. Просто в Гугле поисковой системе Google набираем... В поисковой системе Google набираем какую-то ключевую фразу. Здесь слева у нас есть еще дополнительные какие-то возможности. Открываем Колесо обозрения. Достаточно недавно появился этот инструмент. Им еще мало кто пользуется. Но именно для бизнеса, для поиска эффективных ключевых слов, он достаточно эффективным оказался. Что он позволяет сделать? Он визуально сразу показывает, какие еще слова наиболее, с точки зрения Google, эффективны в отношении текущего запроса. Перевод текста как потенциально нам подходящее слово, что и смотрим. Бюро переводов. Хорошая фраза, которую, в общем-то, надо добавить себе в списочек. Надо в итоге все вот эти ключевые фразы записываем в себе в список всех выбранных фраз, выписываем в Excel-файл и под них уже дальше ведем работу по оптимизации нашего сайта. Бюро переводов. Перевод. Переводчик онлайн. Осный перевод. Устный перевод тоже может быть контекстно. Я не знаю, как конкретно осуществляется ли такой вид услуг на данном сайте, но если он осуществляется, то есть, например, оперативный устный перевод, то почему бы и нет. Письменный перевод, синхронный перевод, перевод с английского. То есть фразы, которые реально... Что здесь удобно, видно ключевые фразы. Последняя вещь, о которой хотелось бы сегодня сказать. Конкретно рекомендации для этого сайта. Это здесь так называемое облако тегов добавить на сайт. Я бы его разместил вот в этой вот, вот зоне вместо подарка бы повыше. Что собой представляет облако тегов? Википедия. Это набор ссылок. В блоке выделяются наиболее значимые ключевые слова, и они позволяют быстро осуществлять навигацию по сайту. Но Обычно этот блок строится динамически на основе анализа реальных кликов пользователей. Я же рекомендую сделать фиктивный блок облака тегов на основе именно наших ключевых фраз, которые нам нужны. Выбрать страницы на сайте самые важные, например, тот же атсорсинг, копирайтинг, тайм менеджмент, сделать специально для них линки. Я сделал пример маленький блок, маленький текст, который можно туда вставить, и добавил его в Excel файл. Можно прямо отсюда будет скопировать и по образу и подобию сделать аналогичную вещь. Размеры шрифтиков, именно на теги, которые вам надо выделить, можно прямо в тексте поменять. В итоге мы получим специально для поискового робота ссылки с нужными нам текстами. Плюс ко всему, пользователям сразу будет видно, что на сайте найти, какая информация может быть ему полезна. Не просто зарегистрируйся получи подарок. А он сразу будет видеть, что на сайте есть какие-то разделы, причем наиболее выделенные разделы. Как правило, идет такая ассоциация, что другим людям это интересно, соответственно, я туда кликну. Пожалуй, на сегодня информации, я думаю, достаточно. Давайте определимся, что в итоге получаем. Первое, что на что обращаю внимание при создании сайта, очень важно, кроме просто заполнения этого сайта, создать себе Excelский файл, в котором будет описана структура этого сайта. То есть все страницы этого сайта. что а, а, Даже можно не все страницы, но важ, самые важные страницы, которые э, релевантны вашему бизнесу, должны быть сведены как в файлик. Отдельными колонками должны быть прописаны колонки чек-листа на SEO-оптимизацию. Что у нас в. Теги title, что у нас в заголовках, метод теги description, есть ли метод тег keywords. Keywords, в принципе, сложно сказать, используется ли он системами, но он не мешает. Все слова, которые оптимальны для нашего сайта, в принципе, можно даже вот такую структуру, что в рамках страницы, вот эта вот страница. сделали Сделайте страницу, сделаем пару строчек, переводы аудио, ну и добавляем какие-нибудь там дочерние элементы ключевые слова которые нам эффективны для именно этой страницы и так далее под какие ключевые фразы какую страницу оптимизируем я приложу к этому видео материалу эти файлики все можете посмотреть аналогично я создаю и по остальным сайтам и следующем уроке Рассмотрим еще то, на что обратить внимание на других сайтах. Будем продолжать дальше тему, какие еще дополнительные факторы влияют на SEO-оптимизацию. На сегодня все. Спасибо. С вами был Сергей Бердачук. Это мультимедийный курс для привлечения клиентов, для оптимизации вашего бизнеса. Сайт проекта шаривари степсру До свидания.